Кормой. Чао дорогой Я лечу Репортер, набитый полчищем челнок Закон зовет врабы гнедой дракон, Чтоб наши дети от детей служили бы новой родине. Let's